Клинический пример номер 15. Здесь были прооперированы множественные генерализованные рецессии. Вся челюсть была сразу прооперирована верхняя. Методом Санктис Зукелем. Зуб классически выбран центральный. И на фотографии вы видите дизайн разреза. Обратите, пожалуйста, внимание да, на такое достаточно... Неделикатное препарирование тканей в области зенита рецессии и не совсем правильное направление скальпеля. Продолжение моделирования дизайна лоскута. Препарирование в области уздечки верхней губы. Обратите, пожалуйста, внимание на дизайн. Отслаивание Лоскута слизистонокосничного. Очень большой грубый инструмент выбран. Некорректно по отношению к мягким тканям. Вы можете посмотреть, да? Дизайн разреза уже отслоенным лоскутом. Отслаивание и препарирование слизистонокосничного лоскута распатором. Депитализация анатомических сосочков. Мобилизация слизистонокосичного лоскута. Фиксация твердой мозговой оболочки в области принимающего ложа. Зафиксированная твердомозговая оболочка в области рецессии десны во втором сегменте. Ушивание слистокосичного лоскута во втором сегменте в области зубов 26 пять Момент фиксации двойными обвивными швами чисто-нокосничного ротированного лоскута. Эта ситуация спустя 4 года пациентка пришла. Ну и обратите внимание, конечно, результат. Не очень хороший. Здесь осложнения вызваны, скорее всего, недостатком маратериально-технической да, оснащения. То есть неправильным скальпелем, большим, огромным, толстым распатером, который отслаивался лоскут. Особенно во втором сегменте. так Там даже еще видно, как вот эти рубцы отскочили, где-то не до конца да, был мобилизован лоскут. Изменение ткани произошло в лучшую сторону однозначно хуже у пациентки это точно не стало у нее увеличился утолщился биотип десны везде кератинизация выраженная хороший большой объем прикрепленной десны но тем не менее рецессии и остались вот такие нюансы очень важно тоже их учитывать когда вы оперируете Обратите да, внимание, пожалуйста, что в области зубов 16, 15, 14 видны, да, вот эти вот остаточные еще послеоперационные какие-то шрамы. И, ну, объем, да, объем хороший, кератинизированная десна хорошая, но, тем не менее, рецессии сохранены. Не все, и не в полном объеме, но есть Обратите внимание на зуб 21. Эта рецессия рецидивировала, потому что некорректно была отслоена уздечка верхней губы. Вот то же самое. Здесь мы можем детально разобрать в области каждого зуба, да, почему и где какие недочеты. Но ну, как вот еще раз я скажу, что здесь все-таки выбор материалов, инструментов сыграл свою роль. В области 11 зуба, обратите внимание, тоже есть небольшая рецессия остаточная или рецидивирующая, но здесь она связана с тем, что лоскут немного мигрировал опекально. Обратите, пожалуйста, внимание, что во втором сегменте миграция лоскута произошла больше. Это все-таки связано с отсутствием правильной мобилизации в области уздечки верхней губы измерение расстояния от режущего края до десны в области зубов одиннадцать, двенадцать и тринадцать, измерение расстояния от режущего края до десны в области зубов двадцать два, двадцать три и четырнадцать, измерение расстояния от десны до режущего края в области зубов двадцать пять и двадцать четыре. Ситуация до и после, да, спустя 4 года после операции, но ну, динамика по глубине рецессии и закрытия поверхности корня очень незначительная. Есть изменения в лучшую сторону по объему прикрепленной десны, по биотипу. Ну, пожалуй, этого и все. Также мы наблюдаем с вами картину до и после. Просто, да, немножечко ракурс поменяли. Ну и вот наглядно видно, что изменения по биотипу есть. По высоте рецессии и нет. На нем вы видите микроскопию, гистологию, да. Помещенная мозговая оболочка под надкосницу. Сверху лоску с листью И вот ее, как она пропитывается сосудами. Она прорастает, и ее биодеградация – один из этапов. Содержание презентации о конкретной твердой мозговой оболочке, как ее применять, куда, что с ней делать, свойства ее и особенности ее применения. Обзор применения двуслойных методик мы рассмотрим, особенности применения твердой мозговой оболочки, приоритет, почему выбор падает на нее, диапазон, описание разных методов, подготовка к твердой мозговой оболочке, фиксацию и преимущества. Эта таблица уже вам знакомая. Алгоритм выбора метода хирургического вмешательства для устранения рецессии Дисней одиночных. Голубым цветом здесь а, отмечены двуслойные методики. Именно не голубым, даже таким синеньким. Синеньким – это везде, это все операции, которые мы рассматриваем, проведение их двуслойным методом, либо с твердой мозговой оболочкой, либо со свободным десневым депетризированным трансплантатом. Также еще есть вот такие... Светло-зелененькие, а в них тоже двуслойный метод, когда мы можем использовать либо твердую мозговую оболочку, либо свободно-несневой трансплантат. Обратите внимание, что из, насколько какой процент покрытия да, из, всего, из всех алгоритмов занимает вмешательство с применением твердой мозговой оболочки? Это говорит о том, что на сегодняшний день применение пластических материалов не просто продиктовано спросом или возможностями этой отрасли. Это говорит о том, что она просто необходима для применения в парадонтальной пластике.